Каждый год у 35 детей в Эстонии диагностируют рак. Чтобы выжить в борьбе с раком, нужна особая защита. Поддержите создание новых изоляционных палат. Узнайте больше на toitozwond.e Старая бытовая техника снова преследует вас. Это еще ничего. Преследовать вас могут начать и маленькие ненужные фигуры. Поэтому отнесите их обратно в магазин. Куда именно смотрите на ww.sringos.e Мне есть что предложить обществу. Где-то для меня есть посильная работа. Как ее найти? С 1 января 2017 года касса безработицы будет оценивать трудоспособность.